Здравствуйте! В этом видео сделаю обзор сервиса, который заменит комплекс инструментов каждому, кто занимается сетевым маркетингом, тренерской или коучинговой деятельностью. Позволит высвободить массу времени, повысить качество обучения, уменьшить расходы на другие сервисы, оптимизировать бизнес-процессы, приумножать усилия и увеличивать прибыль. Это личный кабинет, центр управления вашим бизнесом. Коротко расскажу о каждой функции. В разделе обучения создаются автоматизированные пошаговые тренинги и курсы, способные одновременно обучать тысячи людей без нашего участия. Более широкий функционал ориентирован на высокое качество обучения, если сравнивать с существующими на рынке решениями. Многие тренеры и коучи, кому важен результат ученика, уже оценили и благодарны за эту разработку. В разделе «Вебинары» встроена возможность проведения онлайн-трансляций на неограниченное количество участников, что финансово выигрышно перед вебинарными комнатами, без возможности перейти на YouTube. Трансляция сразу конвертируется в авто-вебинар, а опоздавшие могут смотреть в записи по той же ссылке. Нам видно, кто конкретно записался и присутствует на эфире. В разделе «Марафоны» создаются соревнования по любым темам с кандидатами, клиентами и партнерами. В игровом формате люди очень вовлечены в процессы, достигают больших результатов, находятся в состоянии высокой мотивации и самоорганизации. Уникальная на рынке разработка. Теперь «Марафоны» можно создать за 1-2 часа на любую тему и провести его на любое количество участников, без помощников и не закапываясь в организационных и бумажных вопросах. Идеальное решение, если нам нужно быстро вовлечь людей в активные дисциплинированные действия без мотивации и обучения. В разделе «Воронки» создаются серии пошагово вовлекающих видео, которые кандидат последовательно смотрит и выполняет между ними простые задания. На выходе получаем горячего клиента, готового купить продукт, или кандидата в бизнес, готового регистрироваться. В разделе сопровождения ведется индивидуальная работа с самостоятельными партнерами. Они фиксируют регулярные отчеты за пройденный период и планы на предстоящий, что и сильно экономит время встреч. Мы в курсе, кто чем занят, но не держим эту информацию в голове. Вся история развития партнеров сохраняется. В разделе достижения целей» создаются графики и цифровая аналитика о ежедневной активности нашей или учеников. Ставится цель, не обязательно финансовая, но которую можно измерить. Программа разбивает ее на ежедневные показатели. Каждый день или за период вносятся фактически результаты и цифры. Можно быть коучем как себе, так и другим, не имея навыков коуча. Потому что, глядя на графики, сразу видно, где конкретно идет сбой, а что работает отлично. В разделе «Дорожные карты» создаются пошаговые путеводители, которые без нашего участия ведут ученика или партнера к конкретному результату. Любая задача разбивается на мелкие подзадачи и показывается в виде общей карты, где достигатор сам видит, где он сейчас находится относительно конечного результата. Эту информацию видим и мы. Что уже прошел наш ученик, где и когда остановился. В разделе «Страницы диаграмм» отображаются заполненные учениками или партнерами круговые диаграммы. Глядя на одну картинку, можно узнать текущую ситуацию человека, не зная его лично, и понимать, чем помочь прямо сейчас. В разделе «Автотрансляции» настраивается показ любого нашего видео в определенные дни и часы. Обратный счетчик показывает зрителю, когда старт. Нет возможности нажать на паузу или пересмотреть запись. Только можно прийти на следующий автоэфир. Иногда такая функция тоже бывает необходима. В разделе «Поиск» находится список всех наших созданных программ. У каждой программы создается своя уникальная ссылка. Программы и уроки можно редактировать в любой момент. Можно создавать страницу с описанием программы, не используя одностраничный сайт. Программы клонируются одним нажатием мышки, чтобы не создавать с нуля, если нужно создать похожую программу. Можно отправлять копии программ другим пользователям сервиса. Это очень удобно в сетевом бизнесе. Партнеры с помощью наших готовых созданных программ самостоятельно обучают свою первую линию. Для этого им тоже нужно быть зарегистрированным на этом сервисе. Также есть возможность давать разные полномочия одновременно нескольким помощникам. Разберем блок ученики. В разделе «Требуют обработки» отображаются регистрации на программы, требующий нашего личного подтверждения. Мы сами решаем, какой программе сделать открытый или закрытый доступ. В разделе «Все ученики» отображается список контактов всех людей, кто зарегистрировался на любую нашу программу. Список можно сегментировать по очень узким критериям и выгружать нужный сегмент в таблицу Excel. В разделе «Ученики по программам» показана цифровая таблица, в которой полный список программ, количество учеников на каждой и сколько человек закончили прохождение. Сразу можно войти в список учеников отдельной программы для детальной аналитики. В разделе «Ученики на контроле» мы можем отслеживать, как проходят наши люди разные программы у других пользователей данного сервиса. Для этого нужно ввести адрес пользователя и e-mail наблюдаемого. Наблюдаемый со своей стороны должен поставить галочку, что дает личное разрешение на наш контроль. Отмечу очень важный нюанс. Собирается база только актуальных корректных e-mail для дальнейших рассылок. Если человек регистрируется на любую нашу программу впервые, сначала ему нужно в почте подтвердить свой e-mail. На другие наши дальнейшие программы потом входит без подтверждения. Разберем блок задания. В разделе «На проверку» отображаются все присланные домашние задания, требующие нашей личной проверки. Мы вправе принять или отказать для переделывания. Также в каждой программе на любом этапе утверждение домашних заданий можно поставить на автомат. Мы видим, сколько заданий у нас висит для проверки. В архиве находится список всех домашних заданий, присланных за все время работы с сервисом, с возможностью перейти к заданиям конкретного урока любой из программ. В разделе «Проверка по программам» показываются непроверенные домашние задания не общим списком, а отдельно по программам. Можно утвердить задания только одной конкретной программы, а остальные оставить на потом. В разделе «Автоутвержденный» можно посмотреть все домашние задания, проверка которых утвердилась автоматически, и поставить отметку «Просмотрено». Через раздел «Сообщения» с нами могут связаться ученики лично с сохранением истории переписок. При условии, что в программе, которую он проходит в данный момент, мы открыли ему доступ написания нам сообщений. Хочу обратить внимание, что мы получаем уведомления о всех действиях учеников – себе на e-mail или в телеграм и можем совершать нужные нам действия прямо оттуда, не заходя в личный кабинет сервиса. В разделе авторассылки мы можем создавать по каждому шагу в программах автозаботу и автонапоминания. Сервис отслеживает переходы учеников с этапа на этап и при необходимости отправляет им запланированные ранее уведомления на e-mail или в телеграм. Через раздел «Рассылки» мы можем отправить разовое письмо всем ученикам нашего списка или отдельным сегментам с узким критерием выбора. Раздел «Органайзер» нужен для нашей личной работы. В разделе «ЦРМ» ведутся детальные карточки кандидатов, клиентов и партнеров. Вся хроника взаимодействия с каждым человеком у нас хранится в одном месте. В любой момент за секунды можно поднять всю историю, какие программы проходил, как проходил, когда и о чем общались, какие были договоренности и так далее. Также сервис нам напоминает о запланированных встречах, звонках, продажах. Зарегистрированный на любую программу человек автоматически попадает в базу CRM. Также карточки можно создавать вручную. CRM кардинально отличается от сервисов с таким названием. Существующие для инфобизнеса. Это для MLM. Специфика профессии совершенно разная. В МЛМ мы не просто продаем, а постоянно общаемся и выстраиваем отношения. Людей все больше, а нам важно помнить каждого и о каждом. В чек-листах набрасывается список дел ежедневных и разовых, которые можно дробить на мелкие задачи для пошагового выполнения. Заметки по сути блокнот. Туда можно записывать все свои мысли и идеи, чтобы ничего не забыть и держать информацию в одном месте. В календаре можно планировать свой график и распорядок, фиксировать в течение дня все свои действия и в цифровых диаграммах видеть, куда на самом деле уходит наше время – на бизнес или на домашние дела. В дневнике ведется хроника всех наших успехов в цифрах и мини-отчетах, что и как сделано, продуктивность и так далее. При условии, что перед сном не забываем уделять 5-10 минут и фиксируем события прожитого дня. Мы в любой момент можем поднять свою историю за любой период, вспомнить, когда и как развивались. Посмотрим блок настройки. В разделе FAQ создается коллекция ответов на часто задаваемые вопросы для всех, кто попал на наш сервис. Также подробный раздел с инструкциями можно наполнять в какой-то конкретной программе, а не для общего доступа. В конструкторе диаграммы диагностики создаются круговые диаграммы, которые потом встраиваем в программы или используем отдельно для консультаций. Невероятно удобный инструмент для детального анализа действий за считанные минуты. В шаблонах ответов вводим постоянно повторяющиеся комментарии при утверждении домашних заданий или ответы на распространенные вопросы. Это очень экономит время, когда людей обучается много. В профиле наши личные данные и возможность привязать сервис к телеграмму, чтобы получать все уведомления и управлять процессами с телефона. Важный раздел «Знак вопроса». Знакомство и работу с сервисом нужно начинать с раздела «Инструкции». Там показано, как работать с той или иной функцией сервиса. После инструкции нужно изучить раздел «Вопросы-ответы». Там часто задаваемый вопрос от пользователей и ответы на них. Если при использовании сервисом у нас родилась идея, что можно улучшить, пожелание отправляем в разделе «Есть идея». Все рассматривается быстро и запускается в разработку, если есть в этом смысл. Сервис очень быстро расширяется по функционалу, постоянно становится удобнее и продуктивнее для всех пользователей. Если нужна помощь техподдержки, обращаемся в раздел «Задать вопрос». Ребята работают оперативно. Внутри каждого раздела свой специализированный функционал. Нет случайных кнопочек, все продумано до мелочей, с учетом специфики и нюансов сетевого маркетинга. Я показала краткий обзор сервиса, который скоро будет в кармане каждого MLM-предпринимателя, тренера или коуча. Как активный пользователь утверждаю, что без него развивать бизнес в интернете как минимум неразумно. И наоборот, только с ним одним можно постоянно масштабировать свои действия, разгрузить себя процентов на 80 и получать от бизнеса максимум удовольствия. Повторюсь, это центр управления вашим бизнесом. Доступ к бесплатной демоверсии можно получить по ссылке под этим видео. Также обратитесь за помощью к тому, кто рекомендовал информацию, чтобы срок бесплатного доступа был использован, а не сгорел просто так. Просто начните разбираться с инструментом, и перед вами откроются совершенно другие возможности. Так происходит с каждым, кто уже разобрался. Хочу добавить, что у сервиса есть семиуровневая партнерская программа с колоссальным потенциалом прибыли. Он нужен миллионам, но его еще ни у кого нет, и никто об этом не знает. Но об этом я расскажу в другой раз. Всего вам доброго.